Наверное, каждый, кому довелось жить в Полярном, прикипел сердцем к этому городу, к этим маленьким уютным улочкам, к этим величавым морским воротам в Екатерининской гавани, к этим уникальным зданиям, за каждым из которых стоит собственная судьба и история. Личные воспоминания связаны с этим городом у тех, кто много лет здесь живет, помнит и любит этот город. Мы хотим, чтобы сегодняшняя молодежь увидела этот город таким, каким его знают и помнят люди разных поколений. Мы хотим увековечить эти личные истории. Как из капель дождя собираются озера и моря, так из наших историй родится фильм, посвященный 120-летию славного города Полярного. Людмила Ивановна родилась 23 октября 1941 года в Вологодской области. Но с самого раннего детства живет в Полярном. Закончила среднюю школу номер один, ученица Михаила Андреевича Погодина, заслуженного учителя и директора, чье имя носит эта школа. В 1959 году поступила в Мурманский государственный педагогический институт. С 1963 по 1979 годы работала учителем начальных классов в средней школе номер один. С 1979 по 2010 годы в средней школе номер три, ныне гимназии. С 1988 года занимала должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе школы номер три. Людмила Ивановна была депутатом городского совета трех созывов, возглавляла комиссию по народному образованию. В 1985 году награждена значком «Отличник народного образования». За особые заслуги в коммунистическом воспитании учащихся и большую общественную работу награждена Орденом Трудовой Славы Третьей Степени. Людмила Ивановна – настоящий патриот нашей страны, Кольского Заполярья и города воинской славы Полярного. Проводит колоссальную работу по гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Возглавляет Объединенный Совет общественной организации «Дети Великой Отечественной войны» в Зато Александровск оказывает помощь и поддержку пожилым людям в сложных жизненных ситуациях. 8 февраля 2000 года Людмиле Ивановне присвоено название «Почетный гражданин города Полярного». Родные места моего города. 1944 год, ноябрь-декабрь. Маленький домик на самом краю сопки, губа палая. Мы находимся на том месте, где я начала жить, городе полярном после эвакуации. Здесь вот на краю этой сопки, горы, можно сказать, стоял маленький домик. Он был одноэтажный, маленький, небольшой домик. Вот в этом, вот в этом домике и мы начали жить после, когда отец вернулся с фронта. Ну, сколько мы здесь жили, я четко не помню, потому что после этого мы еще жили в бараке, который подальше там, но здесь мы, наверное, жили годика два, потому что э, отсюда маму увозили в роддом, 112-ю медлинику, где родилась моя младшая сестренка. Вот это для меня очень памятное место, вот с него мы, в принципе, и начинаем историю ну, так сказать, моей жизни в этом знаменитом городе Поляр. Еще мне хочется сказать, что на этом месте, ну, может быть, чуть-чуть подальше, была маленькая школа. Маленькая школа, одноэтажная. Там были три класса. Работали Евгений Ивановна Ефремова, Галина Павловна Горохова и Литвинова Галина Николаевна. Вот эти учителя, которые, как только построилась вторая школа, это где-то начало 60-х годов, по-моему, да, вот. они перешли во вторую школу. Конечно, я огорчаюсь, когда исчезают родные места. Деревянные постройки, мосты, мостики. Вот мостик по озеру Гаиновское, который ведет на заводской городок. Дома по улице Корабельный городок. Сейчас мы находимся в том микрорайоне города, где практически начинался Корабельный городок. Вот все это место вот отсюда, начиная туда вверх, стояли маленькие одноэтажные, двухподъездные, некоторые дома, корабельный городок. Вот здесь э, у меня началась школьная жизнь. Где-то 40, я пошла в школу в 48 году, первый класс, в первую школу. Но чем это памятное для меня место? Ну, прежде всего, то, что мое детство здесь прошло практически много очень дальше. Вот здесь вот находится за нами озеро, вдоль этого озера, буквально недалеко, был мостик. Проходил мостик, и поднимался этот мостик, шел мостик в заводской городок. Вот здесь заводской городок был, а вот здесь впереди это был все карабельный город. Мы здесь с мамой частенько ходили к этому озеру полоскать белье. Было, конечно, очень памятно. В любое время года, даже зимой, я уже не говорю о лете и осени. Так что это место для нас тоже памятное. Кроме того, в Корабельном городке мы меняли два места. Один домик значит, у нас стоял тут повыше, а второй домик, вот мы сейчас проедем, я вам покажу, даже есть остаток этого домика. Тоже Корабельный городок. Вот здесь началась моя школьная жизнь, появились новые друзья школьные. То есть все было, конечно, очень мило, но постепенно, конечно, забывается. Годы проходят. Мы сейчас находимся тоже на одном символичном месте, где я продолжала учебу уже четвертый, пятый, шестой класс. Вот именно вот этот домик, что осталось сейчас, один фундамент, видите? В этом домике жили две семьи. Одна семья – мы, у нас было пятеро детей, а вторая семья – Горицких. У них тоже было, по-моему, трое детей у них было. Вот. Это тоже очень символичное место. Почему? Когда я прохожу мимо, я всегда вспоминаю. От того домика в Корабельном ничего не осталось, а здесь все-таки еще есть что-то, что можно вспомнить. Сейчас мы находимся на том месте, которое для меня лично тоже очень символично. Почему? Потому что, во-первых, да, я расскажу, что вот на этом месте стоял очень красивый деревянный дом, двухэтажный в этом доме жила моя одноклассница тоже валя помченкова значит мы частенько к ней ходили это ну, мама у них была такая очень добрая женщина пирожки или бутерброды с, с этим сахаром с, песо, с сахарным песочком так но дело что мне запомнилось они жили на втором этаже и не узнаете был балкон такой полукруглый. С маленькими окошечками и, и, и рамочки такие небольшие. И на каждой этой рамочке были, были тюлевые занавесочки такие. Красиво было очень. Мы так любили находиться даже не столько в комнате, сколько вот на этом балкончике. Он был застекленный, все все было очень красиво. Понимаете? Вот. но ну, почему этот дом называли Кремлем? Наверное, потому что вот он был ну вот такой архитектуры. Почему его назвали Кремлем? Мы так не можем объяснить. Ну, вот так его называли, потому что действительно вот, по архитектуре он был необыкновенный просто. По-моему, такого дома больше в Полярном и не было. Вот, э, если мы берем вот эту сторону, да, где находится советская три, пять и так далее, здесь стояли двухэтажные дома с двумя крылечками. Здесь жили тоже мои одноклассницы. По, по ту сторону стояли маленькие одноэтажные домики. И вдоль этих домиков проходил деревянный трапик. Ну, тоже, типа, такие, дощатый такой трапик. И за этим трапиком вдоль росли кусты смородины, малины. Вот. Потом уже посадили вот эти большие деревья. Ну, было очень интересно, было очень красиво. Вот. Дальше, если мы пойдем посмотрим в прогал, там шла улица Сивко. Маленькие домики, фотографий очень много улицы Сивко. Там тоже жили... Э мои одноклассницы, а потом в будущем, когда я стала учителем, там жили мои ученики. Мне приходилось очень часто туда ходить. Вот. Ну, я считаю, что старый полярный, он как-то, вы знаете, что, для нас был... Для нас был более такой интересный. Почему? Потому что здесь больше зелени было как-то вот, мы ну, частенько. Ну, а я уже не хочу сказать про чертов мост. Ох, этот чертов мост! Сколько было оторвано пуговиц! На пальтишках. Курточек-то мы не носили, мы пальтишки носили. Поэтому мама иногда эти пуговицы на пролочку пришивала. И поручни у чертова моста были гладкие-гладкие, что ни одной занозинки не получишь. Так что это тоже, я считаю, что очень такое памятное место и детских лет, и юношеских лет тоже самое. Здание нынешней администрации. Кстати, оно построено в 1951 году. Здесь меня принимали в комсомол. 1958 год, 9 класс. Одно время здесь были два класса. Затем построили маленькую школу, где сейчас располагается магазин «Дикси». Здесь я работал три года. А затем переехала в пристройку школы номер один. Школа номер один. Когда я подхожу к ней, всегда на ум приходят слова, которые я посвятила к 65-летию Школы. Вот и снова я в школе родной. Гомонят в коридоре ребята, Где им знать, повстречавшись со мной, Что и я здесь училась когда-то. И припомнятся сразу друзья И судьбы мои светлые вехи. Класс родной, лишь тебе всем обязана я За судьбу, за удачу, успехи. А уходя из школы, прощаясь с детством, Мы говорили, трудно нам было с тобой расставаться, Но с друзьями, прощаясь, мы слово давали, Что где мы не будем – Тебя не забудем, той дружбы, что здесь мы нашли. Значит, сейчас мы находимся э, в той части города, э, города, который мне особенно дорог. Почему? Потому что здесь находится, во-первых, моя родная первая школа, прежде всего. И, значит, напротив меня, да, сейчас это Гаджиево-6. Был э, на этом месте, может быть, чуть-чуть пониже, Находился, находилось здание детского сада номер один. Директором детского сада была Галина Васильевна Зайцева. Очень красивый детский сад, тоже красивые балконы. Э, детские... Э, на балконах дети даже спали. Это, то есть, типа, на свежем воздухе как бы, да? Вот, большие оборудования очень хорошее было. Ну, ну, и сама Галина Васильевна, она болела душой. А напротив, прямо через дорогу, находилась, э, находился интернат. Два здания совершенно идентичные, совершенно идентичные. Там э, поселили, э, жили дети, которые приезжали из Тёвы Губы, и из Олени, из Ура губы Ну, где-то порядка 20-30 детей там жили. Кстати, в этом интернате жила и Татьяна Николаевна Горюшина, директор, в будущем директор школы номер два. Чем еще дорого нам это место? Ну, прежде всего, конечно, вот если посмотрим сюда, здесь было озеро Чайковского, ой, озеро Ларина. Сейчас Свер Ларина. Вот чем памятно для, для нас, для школьников? ГЦК «Север» не было, и мы... С третьего этажа, у нас там был живой уголок, мы наблюдали фигурное катание на этом озере. Вообще, проходили соревнования на коньках. Было очень весело. Рядышком была лыжная база. Там прокат лыж, прокат коньков, можно чай было горячий попить с булочками. Вот. Но от лыжной базы тоже там ничего не осталось, естественно. Ну, а в будущем, значит, на месте озера Ларина разбит сквер Ларина. Установлена памятная доска. Место, конечно, очень памятное. Ну, и, конечно, ягодка. Ягодка вот приблизительно, ну, вот где-то тут рядышком она стояла. Из школы мы бегали, ну, постарше, когда были, конечно, бегали, булочки покупали, компотик покупали. Так. Центральная историческая часть города. По улице Душенова сейчас эта улица носит такое название, стояли двухэтажные дома, очень красивые, двухподъездные. В одном из них, где сейчас стоит Душевного дом номер 9, были два класса, пока восстанавливалась разрушенная часть школы номер 1. Ну, можно сказать о жилых домах улицы Моисеева, который построен в 1938 год. В одном из них наш хороший городской историко-краеведческий музей, ну а рядом жилой дом. Ну и наш стадион, он был построен тоже где-то в годы войны. На стадионе проходили соревнования, спартакиады. Надо сказать и про мост у дома офицеров флота. Как сказал Александр Осияк в своем стихотворении: "Еще в тебе теплится жизнь, и я надеюсь на ее исходе увидеть новый мост во всей красе, и новый дом стоит, и люди к нему ходят". Да? Раньше по мосту ходили машины, катались на лошадях. А во время праздника всегда он был украшен. А сколько народу было на этом мосту. Дов — это отдельное слово о нем. Это центр культурный и всей просветительской жизни в городе. Особенно летом, когда на танцевальной площадке собирались морячки, девушки. И танцевали. Как приятно было смотреть. По центральной дороге обычно проходили демонстрации. Во время праздников 7 ноября, 1 мая, люди шли с транспарантами. На них было написано «Да здравствует коммунизм, утверждающий на земле мир, труд, свободу, равенство». Под знаменем Ленина, под предводительством Сталина, вперед к победе коммунизма. Штаб Кольской флотилии. Раньше он назывался «Штаб Северного флота», построенный в 1937 году. А самое главное, что возле штаба был небольшой сквер. Там находился фонтанчик, были качели, детская горка, где люди с удовольствием отдыхали с детьми. Циркульный дом. Постройки 1938 года. В циркульном доме, кстати, жили тоже мои одноклассники. В этом доме располагался большой магазин с продовольственными и промышленными товарами. Очень большой магазин. Отдельно я хочу сказать вот о циркульном доме. Недавно в нашем городе, в городском историко-краеведческом музее, проходили научные встречи. Министерство культуры Российской Федерации включило циркульный дом и весь ансамбль в федеральный проект сохранения памятников авангарда на территории Российской Федерации. Из нескольких тысяч сооружений в проект вошли только 37. Из них и наш единственный ансамбль из города Полярного. У городов своя судьба. Полярный стал моей судьбой. А прогулка по родному городу – мои воспоминания. Для меня это праздник души и сердца. Спасибо, что мне представилась такая возможность – Хочу пожелать нашему городу процветания, чтобы жители могли им гордиться, ведь наш город – город-легенда, город с уникальной историей. Родной мой город, тебя не покидаю, пройденные вдоль и поперек, пред тобой седую голову склоняю, ты – начало всех моих дорог».